Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию краткий обзор астрологической погоды на февраль 2021 года. Энергии месяца узконаправленные. Все планеты сосредоточены в полусфере Я, в зоне трансформации. Большинство планет в фиксированном знаке водолей. С 1 по 18 февраля здесь находится 5 планет. Ретро-Меркурий, Венера, Солнце, Юпитер и Сатурн. Это квадрант «Я внешнее», включающий в себя козерог, водолей, рыбы. Знаки реализации во внешнем окружающем мире. Проявление своих способностей и качеств, видимо, для всех. То есть уже в ближайшие месяцы закончится эта ситуация ограничения, и все смогут проявить себя в окружающем мире. Отсутствие в этом квадранте знаков огня – это жизненная энергия. Акцентирует необходимость взаимодействия каждого человека с внешним миром, с обществом. Люди протестуют, стремятся к свободе, все устали сидеть дома, хотят социальной активности. Для того, чтобы жить и достигать результатов, нужна подпитка извне. Нужны другие люди, вдохновение, социальные взаимоотношения и возможность тесно взаимодействовать в коллективах, свободно перемещаться. Творить и демонстрировать свои таланты и способности для того чтобы стать сильно реализованной личностью необходимо взаимодействие с окружающим миром это сложные переплетения индивидуальной личной и общественной и социальной сфер жизни и уже с февраля возможности для этого будут постепенно мы будем возвращаться к прежнему ритму жизни хотя мир уже никогда не будет таким каким он был до корона кризиса. Зона трансформации включает в себя знаки «Стрелец», «Козерог», «Водолей», «Рыбы», два из которых относятся к мутабельному кресту «Стрелец» и «Рыбы». Качество переменчивости здесь выражены. и мы видим, что все эти знаки заполнены планетами и эффективными точками – Задачей этой зоны является подготовка и осуществление процесса перехода энергии на новый уровень. Можно сказать, что начинается новая эра в истории и не только для Украины, но и для всего мира. Зона трансформации описывает завершение процессов, заключительную стадию, как будет использоваться этот результат. Отличительной особенностью здесь является способность меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста. Февраль богат на напряженные аспекты. Пять планет, движущихся по Водолею, строят квадратуры к Урану и Марсу, которые находятся в знаке Тельца. Либо соединение, либо квадратуры весь февраль. Уран управляет Водолеем. В котором большинство планет в феврале, что делает астрологическую погоду особенно напряженной. Аспект квадратура соответствует четверке, которая символизирует конкретную реализацию, материализацию, оформленность жесткость. На стадии четверки назад дороги нет. Попробуйте перевернуть четырехугольный предмет. Это непросто сделать. И процесс требует энергетических затрат, в отличие от соединения и других аспектов. Поэтому аспект квадратура придает напряженность, заставляет бороться, приводит к конфликтам, разрушениям, как внутренним, так и внешним. Но такие условия квадрата формируют личность сильную, порой жесткую, но в любом случае со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Либо, не пройдя испытаний по напряженному аспекту квадратуры, человек получает разрушение и переходит в положение принуждения. Его заставляют, ставят в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия. Таким образом, аспект квадрат, которых невероятно много в феврале, Воспитывает и выращивает в человеке личность с большой буквы. То есть, либо человек сам станет образно квадратом, устойчивым, реализованным в этом мире. Либо будет подавлен обстоятельствами извне. Для людей утонченных, ленивых, творческих, эмоциональных февраль очень сложный. А для людей деятельных, осознанных, думающих февраль окажется очень ресурсным. Взаимодействия планет в феврале напряженные. Но это не значит, что обязательно негативные. Квадрат одновременно и самый лучший, и самый тяжелый аспект. Он дает высокую степень мотивации и является двигателем, вызывающим у человека большую внутреннюю напряженность или стресс. Кроме того, проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Этот аспект, которых много в феврале, может дать огромную силу, но при этом требует активности и осознания путей, ведущих к преодолению трудностей и преград. Такое состояние может выматывать человека и быть причиной заблокированной и потраченной энергии, что может проявиться в сложных, тяжелых и неприятных ситуациях, заболеваниях. Все зависит от того, насколько осознан человек, силен психически и физически, раздавят ли его эти напряженные аспекты, или же он будет работать, порой без сна и отдыха, Падать, а потом подниматься, упорно преодолевая препятствия. И после этого он станет личностью с большой буквы. Квадратуры – это напор и энергия. Успех в феврале зависит от способности человека конструктивно применять энергию этих напряженных аспектов. В феврале продвижение вперед возможно, но придется преодолевать преграды. Только те люди, которые способны владеть своими эмоциональными состояниями, смогут достичь результата от приложения усилий. Слабому человеку трансформировать эту энергию очень тяжело. И для него она проявляет себя через напряженность или внутреннюю блокаду. Если человек в пассивном состоянии не желает действовать, то есть не находит применения энергии квадратур, она может приводить к сильным стрессам. Квадратуры обладают большой энергией, которую необходимо направить в нужное русло. Но для этого нужна выдержка и самоконтроль. Наиболее важным в феврале является умение ясно сформулировать свои цели и составить план действий. С 1 по 25 февраля Венера движется по знаку Водолея. Подробнее об этом будет видео, появится на моем YouTube-канале в конце января. 1 февраля Солнце в Водолее в напряженном аспекте с Марсом. День неожиданностей, особенно в сфере взаимоотношений. Может возникнуть любовь с первого взгляда. Или могут открыться глаза на человека, который был все время рядом и не рассматривался иначе, как друг. И. Чувства появляются такие, которые способствуют перехода дружеских отношений в, любовных, в любовные или в приятельских. В общем, завязываются очень часто глубокие чувства и неожиданно. Наряду с этим для семейных отношений напряженный период. Чувства в этот день интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Ради новых ощущений люди готовы на любые авантюры. У многих наблюдается эмоциональная неустойчивость. Будьте осторожны с огнем, колющими, режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения. Возрастает опасность инфарктов и инсультов. 6 февраля Венера в соединении с Сатурном Водолеем. Это критический день в любовных отношениях, происходит охлаждение чувств, отстраненность, озабоченность финансовыми делами и порой люди стремятся к уединению. Тем не менее, возможно улучшение течения некоторых заболеваний костно-мышечной системы. Благоприятный день для их лечения и назначения проведения процедур. Хорошее время для посещения дантиста, особенно для протезирования зубов. Также возможно восстановление старых связей, дружеских и любовных. 7 февраля Венера в напряженном аспекте с Ураном. Это взаимная рецепция по управлению. То есть сложности и проблемы этого дня в конце концов окажутся благоприятными. Если вам отказали, если опоздали куда-то или произошло расставание с партнером, увольнение, не переживайте, это к лучшему. Боль сегодняшнего дня окажется благом впоследствии. 8 февраля Солнце в соединении с ретроградным Меркурием является благоприятным днем для принятия ясных, разумных и существенных решений. Следует браться за подготовку и проведение деловых контактов всех видов, а также подходящее время для торговых сделок и переговоров о совместных проектах. Благоприятный день для возобновления давних взаимоотношений, каких-либо работ, которые не были закончены ранее. Успешны небольшие поездки по поручению или делам, особенно туда, где уже были в прошлом. В этот день можно разрешить споры или разногласия с партнерами путем переговоров. 10 февраля. Ретроградный Меркурий в напряженном аспекте с Марсом. При общении с другими людьми следует постараться собрать всю свою сдержанность. Будьте осторожны при управлении транспортом и при работе с острыми предметами, техникой. Риск производственных травм, телесных повреждений значительно увеличивается. Могут неожиданно возникнуть острые воспалительные инфекционные заболевания, расстройство пищеварения. Необходимо соблюдать осторожность с огнем, оружием, кто связан с военной сферой. День неблагоприятен для проведения хирургических операций. Личные и семейные отношения могут существенно пострадать вплоть до разрыва отношений или разговоров о разводе. 11 февраля Венера, планета малого счастья, соединяется с Юпитером, планетой большого счастья. Способствует приподнятому взволнованному настроению. Благоприятный день на фоне в целом напряженного февраля.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 Это день гармонии чувств и наслаждения, но также улучшения бытовых условий, ускорения текущих проектов. 13 февраля Венера в соединении с ретроградным Меркурием. Создает спокойное, доброжелательное отношение к умственной работе, легкость в общении и любовных связях. Желание жить своей жизнью и иметь сферу своих интересов значительно усиливается. Многие люди в этот день очень утонченно воспринимают окружающий мир. Это позволяет осуществлять установление различных контактов и завязывать интересные знакомства. 14 февраля ретро-Меркурий соединяется с Юпитером и Марс. В гармоничном аспекте с Нептуном. Благоприятный день для письменного общения, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода. Хорошо удается планирование, вынашиваются долгосрочные проекты. Удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры. Хороший день для проведения тренингов, лекций, онлайн-мероприятий, так как многие люди испытывают потребность в расширении кругозора, проявляют любознательность, благоприятно-образовательная, интеллектуальная деятельность, командировки, особенно за рубеж. Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты и отношения, общение с иностранцами. 17 февраля Сатурн в напряженном аспекте с Ураном. Также держится этот аспект и 18 февраля. Главнейший аспект года начинается с 17 февраля и периодами будет усиливаться. Подробно об этом я рассказывала в годовых прогнозах. Ссылки в закрепленном комментарии под этим видео. В эти дни появляются препятствия в социальном продвижении. Попытка подвергнуть отношения личные и деловые серьезной проверке на прочность может привести к нарастанию кризиса и разрыву. Многие люди оказываются в ситуациях, нарушающих и тормозящих любую трудовую деятельность. А также любой деловой процесс протекает с различными препятствиями не будет ощущаться также никакой прогресс ни в области обучения ни в трудовой сфере 17 и 18 февраля это дни задержек и препятствий в осуществлении оригинальных творческих практических идей также современные методы и технологии очень сложно внедрить, они вызывают опаску, особенно люди старшего поколения предпочитают отложить на время обновление, внедрение новых технологий. В научной деятельности возникают препятствия, в корпоративном бизнесе сложности. Также характерны для этих двух дней, 17 и 18 февраля, неполадки и поломки арктехники. Возникают проблемы с электричеством. 18 февраля в 12.44 солнце переходит в знак рыб. Видео по этой теме выйдет на моем YouTube-канале в середине февраля. Градус напряжения снижается. Появляются различные варианты, возможности для решения проблем по всем сферам жизни. Получается обойти острые углы. Это период тайных дел, время погружения в свой внутренний мир, получения вдохновения и творчества. 19 февраля Венера в напряжении с Марсом. Сильная раздражительность и неумение владеть собой толкают многих людей на создание сложностей в семейных отношениях и социальной сфере. День неблагоприятен для переговоров, личных и деловых контактов, для сложной работы и для всех тех дел, где необходимо обдумывание предстоящего холодной и ясной головой. Проблемы в отношениях и общении возникают из-за игнорирования интересов и идей партнера. 21 февраля Меркурий стационарный, заканчивается его ретрофаза и с завтрашнего дня наступает период директного движения. Теперь будет легче раскрыть свой потенциал в общении и самовыражении и достичь успеха в профессии и отношениях. Получается создавать потрясающие новые проекты, вовлекать людей в процесс, налаживать отношения в коллективе. Началось движение, все выходят из застоя. 24 и 25 февраля и даже 26 марс и Плутон в гармоничном аспекте. Отличные дни для начинаний. Многие получат ответы на вопросы, которые давно их волнуют в окружающем пространстве чувствуется интенсивная энергия способствующая решительным изменениям в лучшую сторону но здесь есть и обратная сторона гармоничный аспект трин между Плутоном и Марсом подразумевает удачные обстоятельства, но спокойствие и комфорт не являются стимулом, а без стимула нет потребности или мотивации к действию. Усилия необходимо прилагать, чтобы использовать положительный потенциал периода. Атрин способствует лени. В эти дни на первый план должны выйти физические действия и деятельность, работа, Тогда попытки улучшить свою жизнь будут успешными и эффективными. Пришло время воплотить свои идеи в реальность и развить или применить свои технические и творческие навыки. 25 февраля в 15.02 по киевскому времени Венера переходит в знак Рыб. Солнце в гармоничном аспекте с Ураном способствует усилению интуиции желание дарить и получать любовь. День может принести неординарные события, способствует исследованиям, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов, выбранной с вами области. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, творческое самовыражение способствуют успеху, могут внезапно открыться новые перспективы. Удачно протекают связи с общественностью. Хороший день для политиков, лидеров различных движений. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду рада комментариям и репостам. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.